Державу свою, рукою своей Богородица, стелит на землю царю разложила белый покрова, да на землю вступила пасой, набрала водицы в руках, накорила травы росой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Лик Богоматери». Меня зовут Евгения. Сегодня мы продолжаем разговор об одной из величайших святынь России, Владимирской иконе Божьей Матери. Русская Православная Церковь установила празднование этой иконе три раза в год. 3 июня, 6 июля... И 8 сентября. В эти дни произошли очень значимые события для России. Пресвятая Богородица явила свою помощь в очень крупных военных сражениях. Сегодня мы поговорим о том, почему же Русская Православная Церковь празднует память Пресвятой Богородицы 6 июля. 6 июля 1480 года образ Пресвятой Богородицы из Владимира был перенесен в Москву. Так часто бывало, что этот образ периодически носили из Владимира в Москву и совершали молебны. А потом возвращались из Москвы во Владимир обратно. Князь Иоанн III Васильевич в этот год окончательно отказался платить дань Золотой Орде. Ведь уже произошло событие на Куликовом поле в 1480 году, и позиции Орды ее власть ослабли. И вот хан Ахмат решил возродить былую, былую власть и заставить Русь платить дан. И вот осенью 1480 года, заручившись поддержкой, польского короля, хан Ахмад вместе с многотысячным войском двинулся на Русь. Его цель была разорить, ограбить Москву и принудить князя платить дань. Русские войска под предводительством князя Иоанна встретили вражеское войско на реке Угре. Река Угра находится на границе Тульской и Калужской областей, то есть недалеко от Москвы. Ее еще называют поясом Богородицы. Такое название закрепилось за этой рекой вот после так называемого стояния на реке Угре. То есть Пресвятая Богородица защитила московскую землю от врагов. Итак, встретились два войска, но хан Ахмат не решался переходить реку и сразиться с войском князя, и князь тоже не начинал битву. И вот несколько дней, в пределах месяца, эти два войска стояли и только перестреливались друг с другом. А в это время в Москве митрополит вместе с боярами, духовенством и простым народом молились образу Владимирской Коны Божьей Матери и просили Пресвятую Богородицу помочь русскому войску в победе над ханским войском. Митрополитом была составлена соборная грамота и отправлена войско князя Иоанна, где он давал свое благословение и призывал князя и его войска быть стойкими и не поддаваться врагу. И вот, когда уже река Угра начала замерзать, скоро, вероятно, ханское войско перейдет по льду и окажется рядом с Москвой, князь Иоанн составил план. Скоро река Угра замерзнет, пусть татары перейдут через реку, и уже тогда русские войска дадут им бой. И он решил дать им, им возможность перейти, и отошел к с войсками к боровскому но тут случилось непредвиденное татары почему-то не стали переходить реку а на утро следующего дня князь увидел что татарского войска нет позже узнали что ночью татары в страхе бежали от реки и добежали до литовских границ когда стали задумываться, почему без видимых причин хан Ахмад в страхе бежал со своим войском, то божьим промыслом было открыто, что это была помощь Пресвятой Богородицы, потому что все это время не прекращалось в Москве молитва и совершались в это время молебны перед ее образом Владимирское. И вот в честь этого дивного события, которое положило конец власти Золотой Орды Руси, 6 июля, и было установлено еще одно празднование этой иконе. Икона Владимирской Божьей Матери осталась в Москве, в Успенском соборе. А во Владимир князь отправил список. И с тех самых... Владимирская икона Божьей Матери не покидала стен Успенского собора вплоть до 1918 года. В 1918 году этот образ был обнаружен комиссией по сохранению древности Руси и под руководством Игоря Грабаря был отреставрирован. С иконы сняли ризу и поместили Ризу в оружейную палату, а икону отправили в исторический музей. В 1930 году она оказалась в Третьяковской галерее, а ныне находится в храме святителей Николая в Толмачах. Этот храм как раз находится при Третьяковской галерее. Образ Владимирской Божьей Матери почитался на Руси Особенно перед военными походами князья постоянно совершали молитвы перед чудотворной иконой, а возвращались после похода, благодарили Пресвятую Богородицу за победу. Перед этим образом князь, потом царь, всегда давал присягу на верность российскому государству. Когда выбирали митрополитов, и особенно потом патриархов на Руси, то всегда и спрашивали помощь Пресвятой Богородицы, клали записочки перед ней в особый ящик с именами претендентов, допустим, на митрополитч или патриарший престол, а потом вынимали и то имя, которое... Вынули это, значит, Пресвятая Богородица назначила именно этого митрополита или именно этого патриарха. Пресвятая Богородица помогала русскому народу не только в борьбе с татарами. В 1547 году в Москве был страшный пожар, горел Кремль. А Успенский собор и образ Пресвятой Богородицы стал цел и невредим. Божьим промыслом Многие москвичи видели, как во время пожара в небе над Успенским собором появилась Пресвятая Богородица Ой. и распростерла свой плат именно вот над Успенским собором. И вскоре пожар затих, а собор и ее образ остались целы и невредимы. На Руси с Владимирской иконой Божьей Матери было сделано очень много списков, то есть копий. Многие из них почитаются чудотворными. Вот о двух таких наиболее известных чудотворных списках Владимирской иконы Божьей Матери я и хочу вам рассказать. Сначала я расскажу вам о Владимирской Аранской иконе. В царствовании Михаила Феодоровича при патриархе Филарете в 1629 году в окрестностях Нижнего Новгорода жил один благочестивый человек по имени Петр Гладков. Он был на военной службе и имел вотчину в окрестностях нынешнего Оранского монастыря. Имея великую веру к образу Владимирской Богоматери, находящемуся в Московском Успенском соборе, он заказал для себя точный список по священнику этого собора отцу Кондрату и иконописцу Григорию Черному. И отвез его в свою вотчину, в село Бочаево. Здесь, в церкви святого Николая и в доме помещика, икона находилась пять лет. Белая моя лебедушка, белые твои крыла, закрывают нас под колюшка, посвятые покрыты.